Это Мишутка. Мишка косолапый, Зверь такой. Мамочка, а это что за зверь? <клёст> это не зверь, сынок, а птица. Птица клест. Она шишками питается. Семечки съедает, а пустые шишки бросает. Которая поет, а это дрозд тоже птица. А, а, что это за птица такая страшная? <свес> <свес> это не птица, это гусеничка. И вовсе она не страшная. Усмотри, смотри, она сама тебя боится. <музыка> <музыка> Мамочка, а я кто? Я зверь или птица? Зверь, зверь, только маленький. Ну садись, поешь, сынок этим большим вот пройдет лето потом осень наступит зима и придет Новый год ой как долго! а что такое Новый год это такой веселый зимний праздник нарядим елку какую? Вон ту. Нарядим елку, пригласим гостей, заведем музыку, будем петь, танцевать, будет угощение. Мамочка, а я могу пригласить гостей! на Новый Год. Сперва даешь. Ай! <рекл> Ты что? <рекл> я к тебе, Миша. Приходи ко мне в гости Новый Год встречать. Что такое Новый Год? Что такое Новый Год? Это ягоды и мед. без исключения, от в до печенья. Вот что значит, вот что значит Новый год. Пугай, <hluk> я люблю. Ты только скажи, когда приходить. Ладно, скажу! Эй, Дрозд! Клёст! Где мы там? Здравствуйте. Птица Дрозд и Птица Клёст. Что такое Новый год? Что такое Новый год? Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Ля-ля-ля-ля-ля. Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки. Вот что значит, вот что значит Новый год. Придёшь ко мне в гости встречать Новый Год Что такое Новый Год? Что такое Новый Год? Это праздник и прихот ля, ля ля ля ля Это смех друзей веселый. Это пляски возле ёмок Вот что значит в Только предупреди меня заранее, чтобы я не опоздала. Мамочка! Я всех пригласил! Новый год скоро? Нет, еще не скоро. Вот когда ты из серенького станешь беленьким, тогда будет скоро. Мамочка, почему листья желтые? Это зима, да? Нет, милый, это пришла осень Ой, беленький. Тревожно, зайчик. Мы медведи, звери особенные. Спим до весны. Я сейчас. Спи. Не пойдет он. Видишь, спит крепко. Не придется нам Новый год встречать. Дрозд улетел в теплые края, а я не могу. Но почему же? Я птенцов высиживаю. Сейчас зимой? Да, мы клесты птицы особенные. Птенцов зимой высиживаем. Один уснул, другой улетел. Одна гусеничка осталась. Где твои ножки? Мы гусенички особенные. На зиму мы превращаемся в куколки. А летом я стану бабочкой, и вот тогда я прилечу к тебе. А сейчас укрой меня. Мне холодно. что их ждет впереди. Зато теперь ты будешь знать, кого приглашать летом, а кого зимой. Баба, да как же Новый год без гостей? Новый год без гостей не бывает. Значит, Новый год пришел? Конечно. Новый год всегда приходит вовремя. Дождь дамстве Деда Мороза И лесной пешены Затремала белёза Да тепло до весны Победила метель серебринка кружится Мы сказки зимы с Небосвод чуть ты мисс из нежого, ты на доброво нашел, на лебедой мисс, вместе переписываешь, мы, видишь, как